Народ, всем привет! Наконец-то у меня появилась возможность разыграть монеты. К сожалению, запоздал и конкурс, но тем не менее, только сейчас появилась возможность это опубликовать. Розыгрыш пройдет как 23, так и 24, но приурочен все-таки к 23 февраля. Кстати, мужики, всех поздравляю. Кстати, если кто-то знает, что это такое, то вы явно относитесь к этому празднику. Если точнее, то будет три розыгрыша на ютубе, вконтакте, а также будет розыгрыш за ваш скилл в пвп, либо в пве. Начнем с розыгрыша в ютубе. Первый розыгрыш для подписчиков, на ютубе надо подписаться на канал, оставить в комментариях под данным видео на ютубе соответственно свой игровой ник и победителя будем выбирать на стриме через рандомайзер. Всего будет три победителя, каждый из них получит по 1000 монет. Второй розыгрыш это подписаться на группу Pro Calibre. Поставить лайк данному посту с розыгрышем соответственно, оставить в комментариях по данным постам свой игровой ник, защита от накрутки, победитель будет выбрать через рандомайзер, соответственно также будем выбираться на стриме, всего будет три победителя по 1000 монет. Третий розыгрыш на скилл в пвп и пве, то есть и там и там можно выиграть, но хотел бы сказать, что выиграть можно только один раз за все три розыгрыша. Что для этого у нас делает, это набрать максимальное количество очков за бой, оставить в комментариях по данным постом свой игровой ник в игре и скриншот и реплей своего боя в режиме столкновения, а также в режиме натиск ветеран. Сейчас буду исправлять. Всего будет 4 победителя, 1000 монет и 2 победителя. 1 пвп, 2 пвф. Всегда можно перечитать всего слоя, постараюсь максимально коротко это сделать. Ваши реплей принимаются соответственно, в дискорде. Искорде я напоминаю. Победить человек, набравший наибольшее количество очков, всего 4 победителя. Минимальное количество очков для участия в пвп 1600 баллов, в пве 4000 баллов. Если вы набрали меньше, пожалуйста, не присылайте, чтобы не тратить мое время на подсчет каждого результата. Меньше цифра, черт пожалуйста, не присылайте. В счете участвуют бои с 12.00 23 февраля а также с 24, точнее до 24.00 24 февраля этого года. В режиме столкновения и в режиме натиск ветеран. Только ветеран и только столкновение. Бои с других дав за счет не принимается. В случае выявления читов, макросов, накрутых, поставных боев, реплеев с ними, такие реплеи будут сниматься с конкурса. В режиме столкновения. Очки рассчитываются по формуле 1 единица урона 1 балл, 1 фраг это 100 баллов, 1 смерть минус 100 баллов. Все максимально просто, вот пример для расчетов, как это все считается. В режиме на диск ветеран очки рассчитываются по формуле 1 единица урона это 1 балл, 1 фраг это 10 баллов, 1 смерть минус 100 баллов и каждая минута боя минус 50 баллов. Есть небольшое отличие именно по продолжительности боя. Также хотел бы сказать, что если в вашем бою кто-то вылетел, а также вылетел соперник с противоположной команды, то такой реплей не считается за результат. Все игроки во всех боях должны быть активны и закончить бой, не вылетев из игры. Также пример расчета прилагается. Реплей скидывайте в Discord, реплей будет приниматься только до указанного времени 24 февраля, Присланы позже в зачет не будут идти, итоги я публикую 26 числа, пока посчитаю, пока посмотрю, начисления будут до 31.03. Если точнее, может быть будет какая-то задержка на пару дней, но об этом я обязательно сообщу. Ну и естественно, любые репосты, сарафан на радио, распространение данной информации, приветствуются и так далее. Надеюсь, данные три розыгрыша вам понравятся, пишите в комментариях, может быть в следующий раз что-нибудь подправим. А с вами был Димон, удачи на полеостражения еще раз 23 февраля, мужики, с праздником!